всем доброго дня сегодня в этот пасмурный осенний день ноября решил я в очередной раз совершить поездку в лес за грибами до этого несколько раз ездил в лес за грибами и поиски их не увенчались успехом больше пятилитрового ведерка грибов за одну поездку мне не приходилось набирать посмотрим какое количество грибов на этот раз повезет мне набрать до этого были морозы до 3 и более градусов, и не знаю, наберу или нет. Какие грибы растут осенью, познаем из просмотра видео. В этом году не очень много грибов в лесу, хотя и грибные места мне известно. Из моего видео вы узнаете некоторые секреты сбора грибов осенью растущих и как их набрать, чтобы оправдать свой поход за грибами. Поход за грибами – очень увлекательное мероприятие. И если повезет много грибов найти, то неизбежно этот процесс будет продолжаться регулярно по увлечению сбора грибов. Еду с надеждой, что наберу побольше, чем предыдущие походы в лес за грибами. Этот год не очень урожайный на грибы. Стоит пасмурная погода и немножко морозит дождик. Но грибнику это не помеха. Только что в такую погоду плохо собирать грибы, так как в лесу плохая видимость и грибы тяжело обнаружить. Придется усиленнее напрягать зрение, чтобы обнаружить прячущиеся под цвет хвоей и вето грибы, растущие в этот период осеннего времени. Итак, приехали и пойдем в лес в поисках грибов. Захожу в лес и разглядываю по сторонам. Напрягаю зрение и вглядываюсь вдаль. Вот там вдали что-то выделяется среди хвои и веток осветленные. Пойду и посмотрю. Разгребаю фаю и под ней вижу грибы сергушка. Их здесь несколько. Около пяти грибов в одном месте. Вот какие хорошие, чистые и крепкие. Рассматриваю по окружности с этого места и вижу слева от меня еще гриб. Это зеленушка. Вот такой гриб тоже беру. Срезаю их и ложу в ведерко. Зеленушка больше находится в песке, чем серушка. Эти грибы растут только в глубокой осенью. Иду дальше и замечаю под фойой и ветками еще светлое выделение грибов. Срезаю и оглядываю по сторонам. Рядом видно какой-то бугорочек. Разгребаю и под ним растет гриб серушка. Срезаю и немножко вытираю его от песка. Пойдет и он в ведерко. Давайте посмотрим, сколько набрал грибов. Прошло времени в поисках их где-то около 40 минут. Итак, продолжаю собирать грибы в тишине. А вы, дорогие зрители, слушайте музыку и продолжайте смотреть, как мне приходится выбирать направление пути, чтобы обнаружить хорошо замаскированные грибы, растущие в этом ноябрьском месяце. Итак, пошли дальше в поисках грибов. Все моменты поиска и сбора грибов запечатлевать я не буду. Смотрим на осеннюю природу и слушаем тихую мелодию. Кому это не понравится, то извиняйте меня». I don't Прошло около трех часов времени в поисках грибов. Чувствуется усталость и немножко промокли от неблагоприятной погоды хождение по лесу. Пора выходить из леса и собираться домой. Сейчас посмотрим, сколько грибов нам повезло набрать за это время. Конечно, больше, чем предыдущие поездки. На этот раз набрали грибов разного ассортимента зеленушек и серушек около 15 литров. Слава Богу за все. Теперь едем домой и будем набираться терпения. Дальнейшей очистки грибов от мусора и песка. С дальнейшей консервацией их. Как мариновать грибы можно посмотреть у меня в видео на эту тему. В плейлисте заготовки на зиму лучшие рецепты. Грибникам желаю удачи в поисках грибов. И всем хорошего здоровья и благополучия. Всего доброго. До свидания.